Да, вот у мужа проблемы с легким, у него операция на легких была. Но я не для этого, я брала для этого. Но результаты, я не знаю, могло быть так или нет, у него головокружение. Что-то он месяц назад, наверное, ну полтора уже попал в больницу, сосуды. И вот его там лечили, капельницы ставили. Но все равно выписали, все равно головокружение было. Тут, наверное, где-то неделю назад, это уже три недели мы принимаем. Я говорю, как у тебя голова-то, я что-то даже. Он говорит, слушай, а прошло. Вот как-то разом так раз и прошло. И вот мы думаем, он говорит, наверное, это твои, там, твой сиропчик, наверное, говорит, помог. Я говорю, слушай, ну, наверное. Вот, ну, про, про печень, он как-то вас все спрашивает, ты чувствуешь, что там что-нибудь? Он, нет, ничего так, не чувствую. А вот это могло, ну, я так думаю, что, во-первых, там, и там же польза есть, компоненты какие-то полезные. Конечно. Наверное, возможно, что личинки восковой моли, они же чистят сосуды. А, да. Возможно, чистили сосуды. И это вот способствовало тому, что ушло головокружение. Это очень классно, потому что, в общем-то, ему сказали, что это будет месяца 4, ну, вот этого головокружения такое легкое, это, ну, это же не, неприятно, когда ложишься, встаешь, постоянно подкруживает, он тем более за рулем. И поэтому то, что у него сейчас все полностью прошло, и это если это подействовало, это круто. Нет, я Спасибо. могу сказать про себя, у меня, я вообще забыл, что такое головная боль, в принципе. Угу. Есть, И я могу сказать про себя. Вообще такого не, чтобы голова болела. Что-то может И другое. Забываешь я про дурмоночник. Ты... То есть вообще забывали про какие-то про... Ну да, уже, конечно, мы не молодые, а молодые. Плюсы. Кстати, да, Плюс. по поводу позвоночника. Можно, Лариса, прибью? Да. Ты, ты слушала твое вот это аудиосообщение, где ты говорила, коллаген способствует там чего-то восстановлению хрящевой ткани. Ты -ты -ты -ты -ты. Ну, действительно же коллаген для этого. А у меня вообще проблемная спина. И довольно и часто я ее так хорошо чувствую, ну, конкретно просто чувствую, что приходится там таблетку без болельку еще принимать. А то ну, не чувствую, я думаю, ну, что-то он как-то перестал болеть. Я не связывала это с коллагеном, кстати. думал, наверное, ну, от того, только что, я уже... это, это что только это? с коллагеном. Я это только коллаген, витамин D. То есть D, э, 2 То есть наполняет. А, а я она не еще принимала. Не я я только да. коллаген. Вот Пока. это да. Нет. Я просто рассказываю то, что мы принимали. Вот муж у меня два препарата принимал, я только один. Но раз это связано с хрящевой тканью, может быть, это тоже Конечно. -то уже да. У меня а, тоже одна, один партнер, одна партнер у нее, но еле ходит с палочками, прям тяжело. Купила супер ростью и матриц. Она не поверила, когда дня через три она это, очнулась от того, что у нее боли нет. У нее постоянно была боль. Ходить, она не стала быстрее, а то мне надо маме такое, чтобы она мне Надо позвонить. Она, когда месяц понимает, говорит, ну, существенная большая разница. Прям вот небо и земля от того, чтобы было.